Представления есть. Вопрос, насколько эти представления могут материализоваться в реальном мире, я не знаю. Бывают ситуации, когда даже 30% шанс на успех ⁇ это уже большое достижение. Понятно, что ситуация в сегодняшней России она близка к катастрофической, если уже не перешла эту границу. И даже при самом благоприятном раскладе... Количество факторов, которые могут повлиять на благоприятный исход, слишком велико. Мне кажется, с большой долей вероятности можно говорить о том, что в процессе этого перехода, этого транзита от Российской империи к национальному государству часть российских территорий сегодняшних может уйти в свободное плавание, скажем, Татарстан. Башкортостан, может быть, там, Чечня, я не знаю, там, Дагестан. Я думаю, что этого не надо бояться, потому что по-настоящему катастрофический сценарий связан будет с полным распадом России на много осколков. Я знаю, как бы есть разные сценарии, которые сейчас проговариваются, рассматриваются. Кому-то они кажутся благоприятными. Мне кажется, все-таки. Это далеко не лучший вариант в первую очередь, потому что большинство таких образований они, конечно, не будут демократическими, а те, кто находя, находящиеся на востоке, они станут, конечно, ну, факто китайской провинцией. Кажется, американцев это тоже очень волнует. Это волнует, на самом деле, американцев европейцев, европейцев большей степени американцев ну, по причине наличия ядерного оружия, но ну, и вообще изменение геополитического баланса. Это, в общем, проблемы, с которыми надо считаться сейчас. Тем не менее, также понятно, что этот процесс должен быть запущен, потому что продолжение путинского управления просто уменьшает шансы на успех. Они и так как бы, сейчас не а, выглядят не очень обнадеживающими. А, но каждый день пребывания у Путина власти это продолжение войны, это продолжение а, вот, тотального, как бы, вот, приближения России к, к, к, к тотальному распаду. Мы уже видим, что Путин как, как наркоман который за дозу готов продать все в своем доме а, или, или что-то украсть, он сейчас от, готов отдавать Китаю а, а, а, все, что, все, что требует а, Си а, за достаточно эфемерную поддержку в, а, в продолжающейся войне. А, значит, еще раз надо отфиксировать, что... Шанс Исторический шанс на будущее России связан с трансформацией из а, империи, вот, из имперского управленческого вот а, алгоритма в национальное государство. Я... А что может послужить триггером, ну, первым шагом для, для такого? Военное поражение Военный... Давайте по, -по порядку. Значит. Это, конечно, военное поражение, причем разгромное военное поражение в Украине. Это всегда в России было триггером для перемен. Даже Русско-японская война, которая проходила, бог знает где, там на сопках Манчжурии в, в тысячах километрах от Москвы и Питера, более, более столетия назад, когда информация перемещалась очень и очень медленно, в отличие от сегодняшнего дня, тоже вызвала серьезные потрясения, и режим, царский режим смог удержаться путем больших уступок, фактически трансформировавшись в конституционную анархию, пусть даже и ограниченную. Никаких уступок сегодня никто делать не будет, потому что да, и уровень легитимности у Путина другой, а, далеко не монархический, и того потенциала, который был тогда все-таки у России, а, сегодня уже даже близко не осталось. Поэтому мне кажется, что а, победа Украины, освобождение украинских территорий, украинский флаг Севастополя — это а, а, а, предвестники начало освобождения России. Вопрос в том, что это освобождение может перейти в стадию анархии, но совершенно очевидно, что здесь переставить ходы нельзя. Это не перестановка слагаемых. Украинская победа — это необходимый компонент для того, чтобы значительная часть российского общества, я не говорю «все российское общество», ну, значительная часть, которая в состоянии еще размышлять вообще и там складывать 2 плюс два, убедилась, что имперский период История России закончилась. На самом mm -hmm. деле, все, конец. Надо начинать по-новому. Надо искать другой, а, другой а, м -м, путь в будущее. И, опять, для любого человека, который в состоянии сопоставлять там, факты, а, очевид, становится очевидным, что есть только... Альтернатива достаточно проста. Или китайская провинция, mm -hmm. по существу, ну, там, распад России в, в каких-то формах, и доминация Китая на большей части территории. А, а, или а, шанс пробиться обратно в Европу, то есть попробовать э, э, вообще вспомнить, что были европейские корни у, у, у, а, у России, там, у той России, которая еще а, на северо-западе а, связана была с, с Европой, там, Новгородской, Псковской республики. Ну, вот, вот все это, это, это конечно, было очень давно, я понимаю, тем не менее, где-то там, там в генезисе русского государства это все-таки должно еще было как-то остаться, вот эти, вот эти стихийные республики народные. Так, а, вот, и а, м -м, этот путь очень тяжелый, потому что он связан и с покаянием, и с репарациями, и с, и с, и с отказом вообще от а, многих идеологических догм, которые переходили как бы из одной стадии вот, Российской империи в другую, как бы, там, от, от, от, от из царской России в, в Советскую Россию, потом в, в, в, уже в, в постсоветскую Россию. То есть вот это, вот это, все, что, вот это все, что сложилось сегодня в эту, там, за эту идеологию, на самом деле, это все должно быть выкинуто на мусорно свалку истории. На самом деле здесь важно опять учитывать как бы, потенциал и государства, и населяющих его людей. Все-таки в 2017 году ситуация была принципиально иной, потому что да, рухнула монархия, началась, ну, скажем так, анархия, хотя там пришла появилась какая-то власть, которая начала проводиться социальные эксперименты, потом началась гражданская война. Но не будем забывать, что все это происходило на определенном политическом фоне в мире. На самом деле мир, мировые события тоже влияют на то, как, как, как развиваются, какая, какая динамика политическая складывается в России. Uh -huh. В тот момент свободный мир, он, в общем, только начал приходить в себя после, после окончания Первой мировой войны, как назвали, Великой войны которая наложила, конечно, колоссальный отпечаток вообще на, на, на, на свободный мир. Ну, кстати, надо сказать, что большевики захватили власть во многом благодаря тому, что вот война это была. Тем не менее, э, в критические моменты, когда, когда э, э, э, все решалось буквально там, там, там, там, все висело на волоске, э, свободный мир никак не мог помочь белому движению. Ну, не, я не собираюсь идеализировать белое движение. Тем не менее, понятно, что все-таки... Э, а, не, ну да, как бы, <laughs> нельзя сравнивать ее с, с, с, с преступным большевистским режимом. А было не до этого просто. Никто был не готов вообще там, даже, даже, даже к каким-то минимальным действиям. Но там был черт, в этой ситуации чем... мир должен быть готов к Так он уже готов, на самом деле, вот вся ситуация. уже Свободный мир уже реагирует. Во-первых, он стал гораздо больше. Значит, mm -hmm. Понятно, что мы сегодня видим удивительное единение стран НАТО, ну, за редчайшим исключением, там, скажем, Венгрии, а вот там, продажного Орбана. Но в целом мы видим, что Европа и Америка, они понимают, итог украинской войны станет маркером для дальнейшего развития, в какую сторону пойдет мир. Любой успех Путина означает, что диктаторы получат новый импульс. И, соответственно, победа Украины ⁇ это не только шанс для России, это на самом деле волна такая взрывная волна, которая покачнет диктатуру от Северной Кореи до Венесуэлы от Белоруссии до Зимбабве, Ну, в принципе, Беларусь там, я думаю, сразу все кончится, как мы понимаем, что uh -huh. Лукашенко там а, а, и, завершится, как, как, только, как только ВСУ одержит победу, и, как, как, как, и, и путинские штыки перестанут его поддерживать. Uh -huh. То есть, на самом деле, изменения геополитического баланса сегодня будут, будут идти во многом как бы под пристальным вниманием Запада. То есть, вот, это, вот этого хаоса, в котором могут появляться такие аномалии, как большевистская, большевистская революция, они, мне кажется, невозможны. Да, конечно, в России будет период какой-то, вот, ну, скажем, хаос, анархии. Но ровно потому, что военное поражение означает, что в России вернутся сотни тысяч озлобленных вооруженных людей, которые, в общем, будут задаться вопросом, а за что, там, за что они там воевали, почему там положили сотни тысяч а, а, там, мобилизованных военных, а, во имя чего? Плюс а, это все на фоне санкций, ухудшения экономической ситуации, фактически экономического коллапса неизбежного. И а, в стране, в которой уровень социального расслоения там, похлеще многих африканских стран. Uh -huh. а, и вот здесь, на самом деле, вот, как раз, вот эта позиция Запада может оказаться решающей. Потому что, если Запад готов настаивать на том, что санкции, снятие санкций будет плотно увязано, естественно, с освобождением украинских территорий, с репарацией и, вот здесь вот важный момент, Привлечением к суду военных преступников, а судя по последним действиям Запада, это уже, как бы, уже вопрос решенный, угу. то в России невозможно будет сформировать правительство, которое будет, даже без Путина, будет продолжать вот тот самый путинский курс. Вот Путин 2.0 невозможен ровно потому, что ресурса нету. Это же важно, же, но нужен ресурс, нужны союзники. То есть для, любого, для любой диктатуры требуется, требуется наличие какого-то материального, технического, людского ресурса, которого не будет. Все опирается в ресурс, мы, не нужна а, ну, ну, нужно понимание значительной части общества, что а, а, новое российское правительство должно а, быть принято свободным миром для того, чтобы снять санкции, а, вернуть Россию, постепенно возвращать Россию в цивилизованный мир и соответственно получить тот ресурс, который позволит разговаривать с этими озлобленными людьми ну, на, на, на понятном языке. То есть, в принципе, угу. Чего они хотят? Они хотят компенсации. Mm -hmm. в конце концов не просто, Они же не будут просто грабить рублевку ради грабежа. Им, им, им, им нужно, чтобы им заплатили, им нужно понять вообще, а куда они вернулись, в какую страну. Если в стране появляется перспектива какая-то, вот по то мне кажется, что я повторяю, это шансы исторические. никто не гарантирует. Вот, вот, вот попытка начать как бы вот этот разговор на мой взгляд бессмысленный. а вот Каспаров с Ходорковским мы статью в журнале Foreign Affairs и они рассказали про то, про то, про то, значит, про то, как, как Россия это перейдет. Угу. Да. это наивно, это да, это <связано> наивно, это это может быть идеалистично, да, но План, который мы предлагаем с Михаилом Борисовичем, он не хороший, не плохой, он единственный. На самом деле это не потому, что он, как бы, вот, вот, он, он базируется на нашем твердом убеждении, мы посчитали, вот, как mm -hmm. в вот, вот, шахматах, мат в пять ходов там, да, mm -hmm. или там вот, математическая формула. Это лучший шанс. Понимаете, мы в данном случае как бы, просто играем на теорию вероятности и, скорее всего, эти шансы меньше 50%. Но также очевидно, что ничего другого нету. Вот, вот не надо критиковать. Вы предлагайте, пожалуйста, мы четко исходим из того, что весь исторический опыт России и, и анализ сегодняшней ситуации указывает на то, что без отказа от, от имперского метода управления, без перехода к парламентской республике, без как бы, выполнения требований мирового сообщества, как бы, от вот, ухода России вот, от, от, от, от как внутренней, так и внешней вот этой имперской, имперской концепции. Ничего не произойдет. Более того, скорее всего, придется переучреждать страну снова. И вот возвращаясь к началу вашего разговора, не очевидно, что все части России сегодняшние захотят оставаться в составе как нового государства. Что делать? Ну да, это можно убеждать людей, но может быть там как бы найдутся аргументы, которые убедят Татарстан, что им надо как бы создать свободную конфедерацию. Опять, это все творческий процесс. Но вот как бы надо понимать, что э, э, надо сегодня перейти от ситуации, когда, когда мы уверенно идем на кладбище, uh -huh. вот как бы вот туда, вот к этой стабильности кладбища, к ситуации неопределенности. Когда все так плохо, неопределенность ⁇ это хорошо. Uh -huh. в, в, в данном случае, потому что в этом хаосе появляются возможности. Сегодня возможностей никаких нет. Сегодня все идет вот как вот титаник кануть, вот. Поэтому... Э, мы вот как бы видим порядок ходов. Значит. Но в этом порядке ходов, понятно, победа Украины, освобождение украинской территории является первоочередным фактором, потому что только это сможет повлиять на сознание людей, которые сегодня, к сожалению, понимаем, большинство просто зомбированы. Они просто не могут выйти из, этого, из этой мертвой петли. Такой. Это все-таки война Путина, но дело в том, что также. Ну, в какой-то момент вот, очень трудно человеку, обычному человеку выйти из, из, из, из, из ситуации вот, о, о общей эйфории. Вот, даже не эйфории, а просто когда, когда все общество просто охвачено ну, каким-то идеологическим безумием. Вот, просто Я все время привожу параллель. Там, Германия 1944 года. 1944 год. ну, война безнадежно проиграна. Уже все. Союзники выселись с Нормандии. С двух сторон идут уже просто. Значит, с одной стороны Красная армия идет, с другой стороны американцы с англичанами. Бомбежки каждый день. И что? И попытка переворота не удается. Большинство армии поддерживают Гитлера. Воюют до последнего бункера. А Гитлер был властью власти 11 лет в 1944 году. Путин 22 года. И пропаганда, которая работает сегодня в России, это не чета доктору Геббельсу, на самом деле. То есть очень трудно людям, на самом деле, выйти вот из этого, вот из, из, из, как от колея, попали в колею вот эту уже, и оттуда выйти не так просто. А, а, я не думаю, что большинство населения России поддерживает войну. Да, я думаю, что процент поддерживающих существует, но в целом, я думаю... Просто по-многому это безысходность. Поэтому, да, это такая же война России, как это была война Германии и Гитлера. Это, мы просто уже подходим к моменту, когда разделение там, Гитлера и Германии, Путина и России становится очень трудно. Это, uh -huh. В этом плане, так это как Рудольф Гест, так и Володин были правы. В какой-то момент диктатор становится страной. Да. Путин, и, есть Путин, есть Россия. И, и, вот сегодняшняя Россия. На самом деле, вот, вот, и, вот, и пока, пока, пока есть Путин, это Россия будет вот такой вот. Поэтому mm -hmm. военное поражение единственный способ как бы, вот внести, внести этот вот, как, разлад, потому что диктатор же, на самом деле он же живет мифами. То есть на самом деле любая власть имеет легитимность. А, ну, просто легитимность бывает разной формы. Скажем, понятно, что вот, если мы вспоминаем царскую Россию, есть легитимность монархическая, mm -hmm. как бы там. Это значит династия, это там, божественное право, там, там церковь там, на подхвате, то есть как бы это все хорошо-плохо, по крайней мере люди понимают, как это происходит, вот это очень важно в сознании, тем, что там еще обычно бывают там столетия, столетия а, а, а, а, традиций, которые тоже накладывают отпечаток на сознание. В демократиях понятно, выборы, законы, пришел, ушел, как бы тут тоже, тоже все понятно, как бы как это все работает. А даже в, в идеологических диктатурах, как советская, скажем, тоже понятно, есть идеология, то есть понятно, что там идут, идет смена власти там, внутри, как бы, там, народ к этому отношению имеет, тем не менее, тоже более-менее понятно, что, что, что происходит, и, и там замена там, одного генсека на другого, она не влечет за собой обязательно всех перемен. Ну понятно, там могут быть какие-то послабления, там, там не стало Сталина, но тем не менее, система все равно работает вот в этих идеологических рамках. Персоналистская диктатура, она завязана на одного человека на самом деле, на его непогрешимость, на то, что он как бы все знает, это вождь и это позвоночник системы на самом деле и поэтому миф, который вокруг него складывается, он является основой его власти, путинский миф это Крым сегодняшний, а украинский флаг Севастополя конец мифа и все. Все абсолютно, это уже это, это, это больше промахнулся. Просто это как бы он там привел стаю, вообще там Бог знает куда, к обрыву. То есть все. И как это произойдет, я не знаю, тебя вот спрашивают. А вот как это случится? Ответ не знаю, даже знать не хочу. Я просто понимаю, что конец путинского мифа, это, это а, а, политический конец путина, скорее всего, и биологический тоже. Вот как бы. Но опять ясно, что пока не будет а, а, а, для. Я, я, специально взял оговорку «потерян Крым», понятно, что это освобождение, но с точки зрения вот как бы российского сегодняшнего общества «потерян Крым», угу. а ждать того, что э, Путинский миф обвалится, не приходится. А, поэтому мне кажется, что вот, вот как бы вот сегодняшняя, сегодняшняя ситуация на фронте, э, у, на украинском фронте, она, она является критической. Вот. И, кстати, Путин это понимает. Для Путина война это единственный способ поддержания власти. А, просто вот, вот сегодня ясно, что э, никаких вариантов, кроме продолжения войны, у него нету. Не, не потому, что он уверен, что он победит. Я думаю, что даже у него, наверное, хватает, просто, мне кажется, уже какой-то там малой толики здравого смысла, чтобы понимать, что эту войну выиграть нельзя. Но они можно затягивать. А там... кто знает, что случится. Диктатор живет как бы вот в такой ситуации, там сегодняшним днем. надо посмотрим, что будет завтра. А может, завтра Владимир переменится, а в Америке, может, выборы будут. Что-нибудь случится. Вот как mm -hmm. бы. А Цена не имеет значения. Бросить еще 10 тысяч, еще 20 тысяч в мясорубку там, под Бахмутом, проблемы нет. Вот. Поэтому какие-то иллюзии по поводу того, что возможны договоренности с Путиным, возможно какое-то прекращение войны, пока, пока Путин находится у власти, они бессмысленны. Потому что для Путина война и власть стали уже как бы, синонимами. Я бы здесь я бы все разделил бы здесь олигархов простых людей на самом деле. Mm -hmm. Надо понимать, что а, а, как бы вот, вот, вот Запад пока еще вот, не готов выработать как бы комплексный подход вообще к, к гражданам России. А, и это одна из задач, которую мы пытаемся вот, скажем, решать вот в Российском комитете действия. Найти вот этот алгоритм, который позволил бы гражданам России, желающим, выйти как бы из, из России путинской перейти в Россию свободную это сделать на наш взгляд это должна быть публичная декларация фиксирующая как минимум три вещи война преступная, режим нелегитимный ну Крым украинский скажем есть, вот, при признании Украины в границы 1991 года публичное подписание такой декларации должно открывать дорогу человеку, гражданину России, который с момента подпис... этого подписания становится преступником в путинской России по, по, по ряду статей Уголовного кодекса, возможность подать заявку на, там, на визу, на, на, на работу, на вид на жительство, то есть на самом деле вот, как бы начать процесс интеграции в свободный мир. Вот это Инициатива, если она материализуется, она коснется сотен тысяч, а может уже и пару миллионов человек. Мы точно не знаем, какой количество наших соотечественников сейчас перебивается там, на бескрайних просторах от Монголии до Португалии. Там, или, там, куда, куда там они смогли добраться, в принципе. Ну, большинство, естественно, находится в, вне, вне ЕС. Так что, скорее, правильно говорить, там, от Монголии до Черногории, наверное. Вот. Но понятно, что это число, конечно, огромное. По косвенным данным, скажем, там, по там, внезапному там, росту ВВП Армении или по там, количеству там, запросов на открытие кредитных карт в Кыргызстане, можно догадаться, что, что их много. И это, конечно, колоссальный потенциал в том числе и для будущего России, потому что это на самом деле люди, которые добились уже успеха, которые не хотят становиться пушечным мясом, это и бизнесмены, и айтишники. То есть, и если найти способ вот это, их интегрировать в то, что мы так полушутливо называем нашей виртуальной Южной Кореей, uh -huh. при наличии вот путинской Северной Кореи, это, это была бы та самая разумная политика, о которой вы говорите. Запад медленно к этому идет, но не будем забывать, так, в общем для вот этой медлительной, неповоротливой бюрократической машины западной, в первую очередь европейской, вообще темпы принятия решений там санкционные и вообще многих других они какие-то космические совершенно. Поэтому это переваривается достаточно долго. Но я могу сказать, что за последние полгода в этом направлении тоже произошли определенные перемены. То есть Запад начинает постепенно как бы вникать в эту, в, эту, в эту проблематику и, скажем, если а, эти инициативы, которые мы выдвинули еще а, прошлым летом, они тогда были с порога отвергнуты, то сейчас а, а, отношение стало гораздо более внимательным, скажем, я выступал а, примерно пять недель назад перед а, министрами стран Евросоюза, 16 стран было, эта встреча была организована а, а, Минами Польши и Литвы в Брюсселе, Uh, и, uh, инициатива это была так позитивно воспринята то есть и, по, и, и поддержана рядом рядом рядом стран а uh -huh. также была встреча uh, у меня и, и Ивана Тютрина, мы встречались с комиссаром ЕС по вопросам uh, юридическим вопросам Дидье Рейнверсом uh, бельгийский комиссар uh, который тоже опять, позитивно к этому отнесся Но между позитивным отношением чиновников и принятием решений, еще есть достаточно большая uh -huh. дистанция тем не менее совершенно очевидно что думают об этом, вот думают об этом, и я полагаю, что вот, вот э, э, этот более комплексный, сбалансированный подход – это вопрос времени. Что касается вот, все вопроса безоговорочной капитуляции, здесь тут, я был бы крайне осторожен, потому что э, э, на Западе есть до сих пор еще достаточно активны те, кто говорит о том, что надо бы найти какой-то компромиссный вариант вот как бы за счет да. Украины, естественно. Но он, он подразумевает сохранения Путина. Вот здесь просто вот, а, отказ от позиции вот этой самой безоговорочной капитуляции, он, а, он а, к сожалению, пока еще, пока еще не исключает Путина из этого из, это, из, этого, из этого уравнения. Mm -hmm. И опять, здесь достаточно сложно, потому что вот мы обсуждаем вдвоем, а тут уже на самом деле процесс принятия решения там это куча стран, есть разные интересы. И важно, что, скажем, американцы думают более геополитическую ситуацию там, про китай европейцы думают про собственные границы ну, это тяжелый процесс но я скажу что учитывая все эти все эти сложности он идет очень быстро вот для европы для америки идет очень быстро и надо сказать что для путина вообще вот это а солидарность трансатлантическая солидарность она оказалась большим сюрпризом я думаю для Европы она тоже оказалась большим сюрпризом то есть, они, они, они, они, они, они сами не ожидали, что, что, что все начнет так быстро быстро двигаться то есть mm -hmm. да конечно каждый день промедление это новые новые жертвы в Украине а, а, а, Украина платит самую самую большую страшную цену за, за, за многолетние ошибки И, тем не менее просто, вот, как бы, как бы вот мы не критиковали вот этот вот э, э, э, бюрократический пласт вот, э, все двигается. Мне кажется, что все-таки э, такие далеко идущие выводы делать нельзя, но, к сожалению, надо понимать, что э, вопрос никто не будет спрашивать, виноват Пушкин или нет. Вопрос в том, что Пушкин будет ассоциироваться с той культурой, которая сегодня неизбежно связана с теми преступлениями, которые совершаются в Украине. И э, Вагдар тоже, в общем, не виноват был в преступлении Гитлера. Вот, как бы, но тем не менее мы понимаем что вот это, пока это, это, вот, вот, вот, вот и все То есть, поэтому надо понимать что сегодня для многих в первую очередь для украинцев конечно вот, а, а, любое, а, лю любые а, яркие проявления вот, вот этой русскости вот, вот всего, в том числе русской культуры mm -hmm. они неизбежно будут связаны с бучь и поэтому а, а, это тот случай когда нам лучше на эту тему как бы, много, не, много не говорить То есть, вообще сегодня надо, надо просто признать, что вообще, вот у нас впереди годы, ну я не хочу сказать, это вот покаяние на самом деле, но понимание того, что вообще морального права кого-то критиковать у нас нету. Вот, вот, вот, да, нам может не нравиться то, что делает скажем, украинская власть там, скажем, в отношении там, а, там русской культуры. Молчать тряпочку. Никакого права на эту тему рассуждать, пока а, совершать эти преступления. И, многие годы после этого, когда эти последствия этих преступлений все-таки придется, придется а, а, как-то преодолевать, я думаю, у нас у нас нету просто это надо просто понять, что сегодня мы находимся ну реально вот опять в положении Германии после 1945 года, ну пока еще 45 год не наступил, но в целом вот этот процесс а, а, надеюсь, конечно, вот без крайности как оккупация нам придется пережить и просто понять, что а, Право на, на, на э, высказывание собственного мнения в этих вопросах, особенно когда мы говорим с украинцами, у нас все долго не будет.